Так, Аленка кормит енуши теперь. Взял, да? Взял шоколадку? Нет. А у тебя кремом, наверное, йодом? Да, воняет, наверное. Сегодня двойная обида. А он с другой стороны. Смотри, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, Тебя обидел. Аленка так не видит. А он гриб увидел. А, груши. Груши пахнут. Давай, давай, давай, сейчас. Аленка, сделай так, чтобы тебе было видно, и ему-то тоже. Вот сюда его. Ага. Отлично. Щекотные <пит> усы. Круто. Круто. Он двигается все медленнее. Скоро такой ляжет, все я не могу. А вот не делает движений, да. <паспорядок> он ждет, ждет, не терпеливо не ждет, ждет, ждет пока ты ему еды дашь. Можно, пожалуйста. Куда? Куда ты шел? Вино. Да мне и так нравится. <связь> Эй, кися, кися. А вот он, вот он, на он поездил, вот он. Не маши руками, Алена. Осторожно. Это все-таки дикое животное. Не дергайся, все ушла, ушла. Вот такие.